Здравствуй, дорогой зритель, любимый подписчик. Приветствую тебя на моем канале «Тароя Лена». Меня зовут Елена, и сегодня я хотела погрузить тебя в эту вечернюю атмосферу, освещенного таинственного города. А это символизм того, знаете, вот как карта Сар-Ливерман, да? Символизм вот этого таинства между вами. Вашей гармонии, вашей красоты, вечерний такой свет. Мы находимся, кстати, сейчас возле Политехнического музея. Это очень древнее место в этом городе. Здесь недавно была произведена раскопка нижнего этажа и восстановление полностью это здание. Для того, чтобы показать эту красоту, я специально пришла сюда вместе с тобой на такое виртуальное свидание, чтобы ты увидел перед раскладом решила побаловать такой <смех> интересной осенней зарисовкой. сейчас иду в одном из переулков своего города в котором я живу и работаю и у меня хорошее настроение думаю почему бы не снять вообще люблю очень такие репортажики я вижу что вам они тоже нравятся ну вот смотри это мой любимый город один из У меня их несколько и, в принципе, этот сюжет о том, что можно гулять, наслаждаться жизнью. И для счастья, в принципе, не так много и нужно, если ты умный человек. Да, нужен любимый человек для счастья. А, что еще? Прекрасное настроение, уютная атмосфера и желание развиваться, двигаться, да, в том направлении, которое ты выбираешь. Здесь очень шумно, но на это мне и нравится. Очень живая атмосфера, люди живые, машины куда-то едут. Все для тебя, все для того, чтобы ты получил полную картину того, что... что жизнь может быть праздником даже каждый день. Даже это рутина, которую ты наблюдаешь каждый день, одни и те же машины, одни и те же люди, одни и те же улицы, даже этим можно наслаждаться. Понимаешь? Ну что ж, до встречи, дорогой Зизи, в студии.